Друзья, приветствую всех вас на нумизматическом канале CoinAs Сегодня я хочу вам показать коллекцию американских монет, а также поговорить о цене монет и о том, как продать редкие старинные монеты. Но прежде чем перейти к видео обзору, прошу костей нашего канала подписаться присоединиться к нашему нумизматическому сообществу. Друзья, каждая из этих монет имеет цену. Это монеты из моей коллекции. Как вы видите, монеты в отличном состоянии. Среди этих монет есть ошибка при чекане и многие редкие другие браки. И такие монеты стоят очень дорого. Чтобы определить состояние вашей монеты, вам нужна лупа, чтобы рассмотреть сблизи даже маленький незаметный штрих на глаз. Может быть оказаться очень редким браком. И это повысит, намного повысит цену вашей монеты. Как знают мои подписчики, у нас есть веб-сайт Coinaz, на котором любой из вас может зарегистрироваться и выставить фото своей монеты на продажу. Ссылка на мой веб-сайт Coinaz находится под этим видео. Также те подписчики, кто хочет со мной связаться, могут перейти по моим ссылкам на мой Facebook, Instagram, WhatsApp. Ссылки на мои социальные сети тоже находятся под этим видео. Итак, друзья, вернемся к монетам США. Цена монеты США зависит от состояния данной монеты. 75% американских монет были отчеканены в прошлом 20 веке. Как видите, это Азим, Пенни, Джефферсон, Никель, Рузвельт, Дайм и многие другие монеты. В этом видео представлено несколько из них. Если у вас тоже есть такие монеты, и вы хотите продать или узнать, узнать цену, то просматривайте видео на моем канале, больше 600 видео монет мира. Найдите видео монеты, подходящей вашей монете, и просматривайте в комментариях информацию, которую оставляют мои подписчики. Если же у вас очень дорогая и очень редкая монета, то пишите мне на WhatsApp и высылайте качественные фото. Я оценю вашу монету. Как знают мои подписчики, скоро я открываю мобильное приложение CoinAs. И всем моим подписчикам будут высланы ссылки. Любой мой по подписчик независимо от страны проживания, сможет зарегистрироваться и продавать свои монеты в режиме онлайн. Также открываются и онлайн-трансляции на ютубе и фейсбуке, друзья. Итак, я хочу отдельно поблагодарить моих платных подписчиков. Я как обещал, платные подписчики будут первыми, кому я вышлю ссылки для тестирования моего мобильного приложения CoinOS. Всем спасибо, друзья. До свидания.